Добрый вечер, дорогие друзья, с праздником всех, с самым нашим главным святым праздником, с Днем Победы. Традиционно в эти дни даю концерты, вот 7 мая был концерт в Санкт-Петербурге, в Питере родном, сегодня здесь. Для меня это очень сложный всегда концерт, уже на протяжении многих лет. Ну потому что праздник такой, как поется в известной песне со слезами на глазах. Потому что пою не только свои, далеко не свои песни, особенно вот именно в первом отделении. Мы сегодня, я думаю, вместе их будем петь. Возможно, их несколько по-своему исполняю, но это уже, как говорится, кто как видит. А... Ну, собственно говоря, как в том фильме, я в бою скажу, поэтому я лучше спою, чем много говорить. Ну, собственно говоря, с одной из этих песен и начну. с друзьями фронтовыми. Пел солдат, пел солдат, Глотая слезы, пел про русские березы. Про кори очи, про дом свой очи, Пел в пути солдат. Рос плечу солдата Автомат Всюду врагов Своих заклятах, Бил солдат Бил солдат Их под Смоленском Бил солдат В поселке Энском. Глаз не смыкало Пуленището я бил врагов, солдат. Мимо хат Все решения грязного Шел солдат Шел солдат Слуга отчизны Шел солдат Во имя жизни Землю спасая Мир защищая шел вперед солдат, шел солдат слуга отчизны, шел солдат во имя жизни, землю спасая, мир защищая шел вперед солдат.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 Ты все-таки нашим осталась Мы все как один Мы дожить до победы мечтали Небо! Мы шли сквозь огонь Нам тяжелое время досталось Сжимая штурвал, стеснул зубы Мы в бой улетали под плоскостями дымыча Колонна танков прям фашисты Братцы кричат Эрхимель Чварц, а да то В веке глубокое я вхожу Смертьям не бывать Я вам сейчас всем покажу Я вам сейчас всем покажу Такую вашу мать Горит земля Вот это вай. Сырый населек, под чат не подсошел, я видно на прицеле. И мой стрелок молк. и боль не сердце давит. Сегодня вечером наш полк, столовый вечером наш полк, хлеб с водкой нам поставили. Небо! Ты нас не заходишь? Ты все-таки нашим осталась. Мы все как один, мы до жить до победы мечтали. Небо, мы шли сквозь огонь, а нам тяжелое время досталось. Сжимая штурвал, стиснув зубы, мы в бой полетали Пять огонь уже в кабине. Не прыгать смысла, просто нет, нет мысли и в помине. За здорово живешь в бою, мне погибать негоже, И жизнь короткую свою, и жизнь короткую свою. В роддом я подороже, мое последнее пике. Назад мне не вернуться, без моп я на реке. В нем вообще не промокнуться, штурвал бы только удержать. А теперь молитесь, гады. Еще успел я прокричать, ребята, легко поминать. Наш экипаж не надо. Небо, ты нас не забудешь, ты все-таки. Нашим осталось Мы все как один, мы дожили до победы, мечтали Небо! Мы шли сквозь огонь, нам тяжелое время досталось Жимая, штурвал, стиснул зубы моего боя, Улетали в небо! Спасибо. Песня эта посвящена была в свое время, ей уже 31 год, как раз вот в эти дни исполнилось. Она посвящена летчикам, штурмовикам, экипажам, не вернувшихся с боевых заданий. Я даже полностью произнесу наименование этого соединения. Первой, гвардейской, орденов Ленина, дважды краснознамен орденов Кутузова и Суворова штурмовой авиационной дивизии, э, Сталинградской штурмовой авиационной дивизии. Она и сегодня существует. Мало того, она выполняет сегодня сложнейшие боевые задачи. Это уже смешанная авиационная дивизия. Вот, э, я горжусь тем, что когда-то лейтенантом прибыл в Белорусский военный округ в 88 году. И э, вот моя служба начиналась в том числе именно с этого соединения. Когда же была написана примерно чуть раньше И вот эта следующая песня Я помню, что написал ее на 45-летие Победы То есть это был 90-й год <coughs> Ничего сильно не поменялось Только игры стали не те, как мы бегали С автоматами, ну я еще бегал с деревянными автоматами Потом уже дети наши с пластмассовыми А сейчас сегодня сидят за компьютерами вот. И все равно, игры-то есть такие, которые правильные. Сквозь время мы годы воюем, Отцов и дедов повторяем. Мы снова в высоты штурмуем И словно в правду стреляем.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 Мы сами дошли до Берлина, пройдя всех дворов повороты, мы сами взорвались на минах, вот так водили мы роты. Мы вместо погибших стреляем, когда отступаем, горюем. Опустили, а все это мы знаем. Но снова воюем, воюем, воюем.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 Готов уже стало по но что-то в душе болит очень, когда выхожу в чисто поле, Здесь дед мы тысяч схоронен, по ним мы полвека тоскуем, за них поднимаемся с боем и снова воюем, воюем, воюем. Воюем! И пусть не война, а всего лишь войнушка И пусть автоматы, всего лишь игрушки и все как на войне, мы врага атакуем мы снова и снова воюем! Воюем! Воюем! Войну сын не видел память Малыш, впереди десять классов А уже в магазине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 Фраза в песне есть, мы сами дошли до Берлина. Так получилось, две недели назад я был в Берлине. Ну, наверное, если бы в те времена, когда я писал эту песню, мне бы такое сказали, ну, я бы повертел вис... Паль... а, вернее, ну, я бы не вертел пальчиком виском, около виска, а подумал, ну, что мы идем туда, потому что это была еще советская армия, и задачи были, как у нас в белорусском военном округе говорили, у нас был замминистра, ну, вернее, замкомандующего округом, мы еще тогда нас собирали, я был командиром части, он говорит, так, ну, вы же понимаете, что в военное время белорусский военный округ преобразуется в белорусский фронт, и мы идем форсировать форсировать манш И поэтому фраза «Мы сами дошли до Берлина», если бы мне тогда сказали, я бы подумал об этом. На самом деле уже другие времена. Знаете, у меня очень много впечатлений об этом небольшом скажем так, я там был всего день, две ночи, день жил рядом с Рейхстагом. Представляете, рядом очень поразило отношение немцев к памяти наших воинов. Я, честно говоря, я опалдел. Ну, во-первых, я узнал, что в Рейхстаге когда проводилась его реконструкция ставили вот этот купол, которого не было со времен войны. Архитектор, который этим занимался, известнейшая сейчас фамилия, не по-моему, по француз. Снимали штукатурку внутреннюю, нашли надписи советских бойцов, которые оставляли там. Он сказал, что надо сохранить. Их законсервировали, восстановили, они там есть. К сожалению, не смог туда зайти, потому что очередь. Мы сказали, надо ну, записывать дня за три. Вот. Нацарапать на стенке я ничего не решился. Вот... Но потом, конечно, я был в Трептов парке. Но это величие, оно.. Видно, за этим, за всем ухаживают. Ухаживают немцы. Для них это память. Они понимают, от чего их спасла советская армия. Ну, не спасла, как сказать, избавила. Сиргартен. Вообще интересная история. Это был первый монумент. Ну, там начинали хранить бойцов, которые штурмовали Рейхстаг уже 9 мая. Это был первый мемориал э, погибшим. И уже потом там был памятник. Он потом оказался на территории западного Берлина. И это было единственное место, ну, фактически в, э, на территории НАТО, где было разрешено разместить э, караул, э, пост Советской Армии. Да, там были провокации, там убивали солдат. Э, я еще помню в своем детстве в доме офицеров в Казахстане, когда висели вот эти, знаете, там геройский кто-то погиб там и так далее, там, в числе всего прочего, вот часовой, который стоял у памятника, его там реваншисты убили, а он защищал памятник. И вот это все, э, ну для меня это было потрясением, а до этого я был в Варшаве, да, ну то есть я из Варшавы туда приехал, в Берлин. Вот. К сожалению, пою я вот эту песню уже на протяжении ровно 30 лет. Она была написана в девяносто третьем году, как разовая какая-то, как мне казалось. У меня есть близкий друг, он шеф-пилот-испытатель Иркутского авиационного завода Сергей Михайлюк. Он когда-то, ну, долгие-долгие годы ездил в отпуск, все время, ну, по правилам здоровья, испытательная работа, это непростое дело, в Карлову Ара. Я пока, говорит... В Чехию не поеду, пока они не расстановят те памятники, которые они снесли. И это не про одну страну, к сожалению. Мой дом последний здесь. Здесь плащ палатка палатках рваных. Наш взвод почти что весь лежит в смертельных ранах. Здесь братская могила, здесь вечно отдыхаем. Земля нас всех сполотила Мы годы отдыхаем Мы скоро вспоминаем Как прямо нас запад шли упрямо Не дождались нас мамы И я дойти не смог Мне бы Увидеть свое небо, услышать их запах хлеба, вернуться на вас А люди там над нами Ломают монументы и по венгам ногами. Растоптанных вселенной тот так, что этот город Осмок ждал когда-то, И что стоял здесь города, уже пропал куда-то ветер. Ты знаешь все на свете, За что же люди эти? Теперь так золы на нас.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 Которые когда-то за их народ сражались, пули гасили нас и гнули, но все же мы не свернули. Врагу пришлось бежать. Что ли? когда мы здесь, так ждали. За них мы жизнь отдали, Остались здесь лежать. Случилось, что на свете Вновь праздник нас засыпают, Меня на землях этих второй раз убивают. Мы были здесь не гости, Нас гибнуть не просили, Не трожьте наши гости, Верните их в Россию где-то. Сквозь годы ждут нас где-то Прошло хоть много лет, но Нас помнят и теперь Мне бы Увидеть свое небо Услышать запах хлеба Открыть родную дверь Небо, увидеть свое небо, услышать запах хлеба: Открыть родную дверь. Спасибо! Дальше вместе поем. Бьется тесно печурки огонь На поленье Смола, как слеза И поет мне В землянке гармонь Про улыбку Твою и глаза И поет мне В землянке гармонь Про улыбку Твою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 Заплутавшее счастье зови. Мне в холодной землянке тепло От моей негасимой любви. Мне в холодной землянке тепло От моей негасимой любви. Бьется в тесной печурке Твой напаленье смола, как слеза, И поет мне в землянке гармон Про улыбку твою и глаза, И поет мне в землянке это осторожно по пригорку И ночь от этого нам кажется темней Который месяц не снимал и Который месяц не расстегивал ремни Есть у меня за посеньки за снаряда В кисете выше там Душистый самосат солдат у лишнего Имущество не надо, Махнем не глядя, как на фронте говорят. Солдату лишнего Имущество не надо, Махнем не глядя, как на фронте говорят. Солдат хранит в кармане Выцвевшие шинели, Письмо от матери до горсть родной земли. Мы для победы Ничего не пожалели, мы даже сердце, как инзы, не берегли, Что пожелать тебе сегодня перед боем, Письмы в огоне и дым, мы идем не для наград. давай с тобою, поменяемся судьбой, махнем не глядя, как на фронте, говорят, давай с тобой, Поменяемся судьбой. Махнем, не глядя, как на фронте, говорят, мы научились под огнем ходить, не горбясь, С жильем случайным расставаться, не скорбя. Вот потому то наш родной гвардейский корпус, Сто грамм с принципом надо выпить за тебя, покуда тучи, над землей еще тесняться, для нас покоя нет, и нет пути назад, так чем с тобой мне? На прощание обменяться, махнем не глядя, как на фронте говорят, махнем не глядя, как на фронте говорят. Я думаю, многие из вас вчера или в эти дни смотрели этот фильм. Это как-то, ну, уже, наверное, мы не можем без этого. Это как на Новый год, допустим, «Ирония судьбы» и «С легким паром», хотя, конечно, такие сравнения некорректны, но, тем не менее, это наше. Вот. Э -э, песня, э -э, которую я написал на стихи Олега Кашицына, она мне сама очень нравится, потому что ну, это замечательные стихи, и это действительно наш. Мне его позабыть не с руки, Этот фильм, он знаком, мне до да, боли,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 по душам там беседуют строго, Расстреляв мистер Шмидт его мор. Будем жить! Погибает Серега, Там Ромео и Маша, любовь-то такая, что даже Шекспиру не приснилась. И дикая боль сердце лежет, У свежей могилы. Входит опять в небеса эскадрилья под звуки оркестра И мне кажется, будто я сам где-то рядом с КМСК КМС маэстро Там воюют, а после поют Переборный манит передышка 15 минут И разносится поле смуглянка Война. и я не забыть Взрывы, дым, застилающие солнце Но маэстро твердит, будем жить И мы знаем, он точно вернется Эх, война, годы те далеки Лишь в кино бы остались, летая. Но идут в бой одни старики В день победы 9 мая Знаю, не знаю, не хотел петь, но, думаю, споёв. Просто, одно ну, вот, песня, где... Ну, об этом замечательном, великом, я скажу, фильме, конечно, маэстро, и... Ну, песня, она не ко дню победы, но... Э, здесь об этом тоже речь, и... Примера, я ее пел здесь один раз всего лишь, по-моему. Премьера была в октябре прошлого года на плаце Краснодарского высшего военного авиационного училища летчиков. Я написал, я помню, буквально за несколько дней до выпуска из училища. И я боялся сбиться, в конце концов попросил поставить мне тоже пепитр, я с него пел. Хотя все равно это все было так достаточно криво. Ну, от души. И потом, ну, и выпускники, и курсанты, э, вот до сих пор не вижу, «А не оформили ее там, ну, аранжировку или вообще где-то?» ее нет в интернете, э, но сама по себе она есть. Mm -hmm. Кстати, в зале здесь есть летчик, э, который выпускался э, именно тогда, когда я эту песню пел. Сейчас не принято называть фамилии, я только имя скажу. Владислава. Это очень небольшое. Солнце мое, спасибо, что пришла. Это тот первый авиационный выпуск. И я э, не лукавлю и не, не хочу э, поддерживать иногда сентенции в которые в интернете разгорались насчет вот этого женского призыва мы в своей военной программе их много снимали и я вот у нее брал интервью когда она еще была на четвертом курсе она очень продвинутая она на форуме Армия уже Л410 на показательной программе там водила курсантам вот а сегодня будет большой самолет л 22 еще раз Спасибо, что пришла. Mm -hmm. Вот, а песня, да, тогда исполнялась. Я надеюсь, что в этом году и тоже. Хотя, вот честно скажу, знаете, я уже ну, не, не сильно пожилой человек, но мне уже где-то к 60 Вот, и я так, так растрогался, когда вот они шли, парни, парни, парни и девчонки для меня дети, конечно, вот, монетки эти бросали вверх, вот честно говорю, как бы это сентиментально не звучало, слезу пустил, потому что очень хочется, чтобы они работали в мирном небе, а понимаешь, где они будут работать, и очень хочется, чтобы все возвращались, вот, ну, до боли хочется, не знаю, смотрю, вот эти молодые лица, они счастливые, а мы боимся за них, переживаем, вернее, наверное, не боимся, неверно сказал, ну ладно, я всегда, я сегодня интервью здесь давал задолго до концерта и говорил, что я люблю между песнями побазарить. Мы строим крайний раз, чеканем шаг, и все гром на плацу разбудит осень, и разделилась жизнь надо и после. Лучами солнца в небе реет флаг И мы порог на твердый держим шаг И не поверить за спиной пять лет От счастья и волнения мурашки Завьются в неболетные фуражки А на бетон прольется дождь монет И дай нам Бог, чтобы в небе много лет не на земле, а в небе нам служить. Для службы этой обрели мы крылья. Мы рождены, чтоб сказку сделать пылью. А значит в этом небе будем жить. Как завещал маэстро, будем жить. Раскатится оркестр войсковой. Прощание славянки медью грянет, И хоть листвою осень мир погрянет, Весна нас на сердце метает синевой, И рвется сердце в небо, рвется в бой. Теперь в строю крылом к крылу стоять, собрать его летных навсегда в ответе, И дай Господь, что тост, который третий.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 Спасибо тем, кто научил летать И уважать вселетные законы, А впереди по жизни гарнизоны, К аэродромам нам не привыкать, Он нас работа лучшая летать, Инструктора и даже генералов нам пожелали долгой летной жизни На службе нашей матушке отчизне Нам руки на прощание пожел И честь отдал наш летный генерал Не на земле, а в небе нам служить Для службы этой обрели мы крылья Мы рождены, чтоб сказку сделать пылью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 будем шить. Спасибо. Мой отец не дождался своего папу с войны, и я для меня очень дорогого стоит, что я все-таки свою армейскую судьбу ну, во-первых, связал с вооруженными силами, и мне было на кого равняться, на моего папу. У него 32 года календаря было. И он как-то мне говорил, вот, хорошо, что я могу слышать эту песню, а он писал стихи. Немного, но и скрывал это Черина. Вот. Он говорит, наверное, если бы мой отец пришел с войны, я бы тоже ему написал. Поэтому... Я спою эту песню, которую своему папе пил. Батя, здравствуй! Не верится ей Богу, довернулся да я назад, ради родимый дом. Батя, здравствуй! Устал я за дорогу, И не спрашивай пока что ни о чем. Батя, здравствуй! Был долгим год, как на войне, тризаден, Но снова мы вдвоем. Батя, здравствуй. Весь год сказать хотелось мне обнять тебя, Фразы всем потом. За старым сядем мы столом, Покрепче что-нибудь нальем, Ах, батя, от тебя так Кисток водки заберет, весь мир вокруг перевернет, развяжет мой завязанный язык. Но как дела? Даже пока, и не болят, и еще пока, иду, как прежде, прямо на пролом. А жизнь стремительно бежит, и как цыганка выражает, оглянусь, пожалуй, а потом...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 И стопка лодки заберет, весь мир вокруг перевернет, развяжет мой завязанный язык. Батя, здравствуй, Года да, свое лишневой берут, И ты чуть-чуть но постарел. Батя, здравствуй, и пусть календари не врут, Твой взгляд горит все так же, как горел. Батя, здравствуй. Я на а не во сне Увидеть поскорее тебя хотел. Батя, здравствуй. Я дома, а не на войне. Я год спустя, нам все же прилетел. За старым сядем мы столом, Покрепче что-нибудь нальем, Ах, Батя, от тебя, как от твоих. И столбка водки заберет, Весь мир вокруг перевернет, развяжет. Мой завязанный язык, романтик кончился во мне, воюю даже и во сне покрылись пылью детские мечты. Ты сам когда-то скину гнул, Лямку тридцать лет тянул, а я теперь вот так же, как и ты. Стараюсь правду говорить, не унывать и честно жить, как с мамой научили вы меня. И звезды не хапаю с небес, и В грязь пока еще не влез Живу как все Деньгами не с меня. За старым садим мы столом Покрепче что-нибудь нальем Ах, батя, от тебя это котло И столб водки заберет Весь мир вокруг перевернет Развяжется мой завязанный язык Счастливый батя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 Фразы все потом из моего любимого фильма песня. Думан, думан, седая пелена. Далеко, далеко, за туманами война. И тут бои без нас, но за нами нет вины. Мы к земле прикованы туманом. Воздушные рабочие. Прошлого на было далеко, далеко, за туманами наш дом, А в землянке фронтовой нам про детство снятся сны. Видно, все мы рано порослели. там ждать с чуже дальней стороны мы не все вернемся из полета воздушные рабочие Аккуративная, она полностью не прозвучала, потому что там началась тревога и так далее. А песня хорошая, веселая. Летчик был Иван Иванович. штурман был Иван Степанович. стрелок Иван Фомич, техник был Иван Ильич, Держит курс Иван Иванович. держит связь Иван Степанович. Пойдет Иван Фамич, в землянке спит Иван Ильич, Пьет коньяк, Иван Иванович пьет вино. Иван Степанович вот попьет Иван Фамич, Чинит борт, Иван и Водку к причему сводка. был Иван Иванович. Штурман был Иван Степанович. Стрелок радист Иван Фамич. Техник был Иван Ильич. Песня называется 4 Ивана. Она, ну вот... Я все время нарвался на слова полные, на самом деле в фильме, да, она действительно не прозвучала. Следующая песня, она тяжелая для меня, но я очень люблю этого автора. Он из Беларуси родом. Хотя. Отец у него — морской офицер, и побросало там северных вот и так далее. Он давно не живет в Беларуси, он живет в Канаде уже не один десяток лет. Я даже не знаю, жив он сейчас, ну он старше гораздо. Это Марк Мирман. я иногда пою его песни. Победы полукровки, Что ваши литеры в приказах Читайте по татуировкам. По небе будет опознание. Откройте райские ворота, И мы придем без опоздания. Ключи, апостол Петр, Мы не пехота, мы покипер под батальона и восмертно, там где не живут, другие, мы к наступлению, примена фенома и Колпаем кровью Их в ихней крови Искупаем Не ненавистью Не любовью Мы наступаем Наступаем Мы не пехота Похоронка С одной заполнена Книгамбат по самой хромке. Мы не пехота, мы не солдаты. Бредут, бредут штрафные души. И после смерти вне закона Ты никого, браток, не слушай. Здесь штрафные патио. Спасибо. Еще одна песня Мирмана, которая мне очень нравится, может потому что я живу в Минске, в доме, который построили немецкие военнопленные, а рядом от выйти у меня там сразу 70. Вот. Строй. Вермахт разрушил, Вермахт строит. Пали знамена новых римлян, а у Мацсалея. Но не сдавался только он, старый ведьмайстер, ракородеон. Ауфидерзен, маякрая. Ауфидерзен, но не сдавался только он, старый ведьмайстер, ракородеон. Ауфи, дорогие мои нагляды, ауфи, дорогие мои нагляды, ауфи, дорогие мои нагляды, Клавиатура чуть желта, точно с прокуренного рта. Сходят куплеты, что на русском, что на фене. Где твой хозяин, где конвой, ремни, как руки за спиной. Но ты не пленный, ты трофейный, ты трофейный. Где твой хозяин, где конвой, ремни, как руки за спиной. Но ты не пленный, ты, трофейный, ты, трофейный. Ауфи-дрозей, ма-не-клайне, ауфи-дрозей. Ауфи-дрозей, ма-не-клайне, ауфи-дрозей. Ох, орста обман, о этих клавиши дурман. Пусть воды свисла чип совсем не что ж, победитель, инвалид, Пелу пивной себе навзрыц, Auf Что ж, победитель, инвалид, Пелу пивной себе Вермахт разрушил, Вермахт строит, Пали знамена новых римлян, На Но умах залея, На не сдавался только он, Старый ведьмайстер, а гордион, Ауфидерзен, майна гряня, Ауфидерзен, майна гряня, Ауфидерзен, майна гряня, Ауфидерзен, Аплодисменты Еще из любимых песен, ну вернее, не скромно так говорить, про песню, которая написал музыку, это стихи Александра Гутина, «Музыка моя». Легендиные озера. Дождь, четвертые сутки. Ворчит старшина, молоко превратился в болото. Но дождь все равно водяная стена загрустила в дранше пехота. Эх, сынок, что война? Ей не нужен талант. Кранец жизни до смерти так зыбко. Нелегко тебе здесь. Покури музыканта. Где теперь твои ноты и скрипка? Где теперь твои ноты и скрипка? Музыканту пошел двадцать первый годок махорки, как тонкая змейка Три недели на фронте Конечно, не срок, вместо а скрипки в руках трех линейка в октябре ветер стал, и прозрачнее зли земля Грязно-рыжего цвета Представлял он порой маленьких лебедей Белоснежных танцовщиц балета Белоснежных танцовщиц балета Несмотря на разбудится слякоть и дождь наслаждаясь невидимым танцем Он не кашлял в кулак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 Облака полыхали, и пули как крат, и колола под ложечкой тупо. И стрелял, и бежал музыкант наугад, по размокшей земле и по трупам. Этой жизни постигнуть немыслимо суть, и сражение слепой круговерти. Музыканта осколком ударил в грудь, И он рухнул, подкушенный смертью. Дождь все льется и И мир весь размок. Старшина закрутил самокрутку, Затянулся, вздохнул. Эй, ну как же самок, музыкант, до с четвертой сутки. И пехота шагала листву шурша, что и грязь, непогода и горы. И летела погибшего парня душа. Далеко к лебединым озерам. Далеко к лебединым озерам. Спасибо. Очень известная песня. Я так для себя называю «Мой любимый военный блюз». Может, потому что я ее так пою. Темная ночь, Только поле свистя в степи, ветер гудит в проводах, скольз звезды летает. В темную ночь, ты, любимая, знаешь спишь. И у детской кроватки тайком. Как я люблю глубину твоих ласковых глаз. Как я хочу к ним прижаться сейчас. Оба темная ночь, разделять любимая нас. Черная степь Прыгала между нами Верю в тебя В дорогую подругу мою Это вера От пули меня Темной ночью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 Москвы добриста нет такого места Где бы не скитались мы в пыли С и блокнотом, а то и с пулеметом Сквозь огонь и стужу мы прошли Без Безгладка, товарищ, песню не заваришь Так давай помаленькой нальем Выпьем записавших, выпьем заснимавших Выпьем за шагавших под огнем, а выпьем записавших, писавших, выпьем за снимавших, выпьем за шагавших под огнем. Есть что выпить повод: за военный провод, за удачноемку, за, за успех. Как пешком шагали, как плечом толкали, как мы поспевали раньше всех. От ветров и водки хрипли наши глотки, Но мы скажем тем, кто упрекнет, С наши покачуйте, с наши поночути, С наши повают и хоть бы год, С нашей покачути, с нашей поночуйте, С нашей поваюте, хоть бы год. Там, где мы бывали, нам танков не давали, Но мы не терялись никогда. Петрана, а мы с одним наганом первыми въезжали в города, Так выпьем за победу, за нашу газету, Они а доживем, мой дорогой. Кто-нибудь услышит, с ними ты напишет, Кто-нибудь помянет нас с тобой, Кто-нибудь услышит, с ними ты напишет, Кто-нибудь помянет нас с тобой. тала товарищ, песню не заваришь так давай по маленькой нальем выпьем записавших, писавших выпьем за снимавших выпьем за шаговших под огнем выпьем за визашей выпьем за снимавших выпьем за шаговших под огнем. А родная для меня песня, как для военного корреспондента. Вообще я скажу, вот это же стихи Симонова, Константина, человека, который воевал. Сегодня вот я пел, шел солдат, по пригорку, прожектор шарит по пригорку, это Михаил Матусовский, это люди, которые прошли войну. И Это вот там-то не покривишь душой. Это вот те строки, которые, которых не убавить, не прибавить которые, ну, как сказать, написаны душой крови пролитой своих товарищей. Поэтому, ну, это очень такие дорогие песни. Я попробую еще одну песню спеть. Я просто, ну, моя замечательная коллега, друг мой, хотела приехать сюда из Рязани, прекрасный журналист-фотограф Ирина Тиущакова. И она просила эту песню спеть. Ну, говорит, я приеду, ты ее, конечно, споешь. Потом она, ну, вот мне пишет перед концертом, вот у меня не получается, но ты все равно спой. Я говорю, слушай, я даже спаргалку не взял, потому что я пою только когда ты приезжаешь. Ну я попробую, если я совьюсь, то ну, значит не судьба. Это потому что. Ну, это в тему предыдущей песни, потому что это написано уже про нашу работу, то, которой я занимаюсь сегодня. словно гарнизон, перо, блокнот и микрофон Видеокамера с собой в арсенале Когда идем в эфир прямой, то как на фронте словно в бой В своих в атаках мы не раз в и сутки брали В сложно рассказать о тех, кто смог от жизни взять А мы о тех, кто убрал Берлин победным маем Кто под огнем в встал и жизнь за родину отдал А мыльных из извините, не снимаем Пусть отдыхает Голливуд, им подавай гламур уют, а на моморозы льзной в, в окопе. Это в норме. Под грохот танков, пуши гром, в атаку с камерой идем на поле боя, Телевидение в корме. Под грохот танков, ушигром, В атаку с камерой идем на поле боя, Телевидение в форме. В руках не трогнет объектив, у нас военный креатив Мы далеки от слез на мыльных сериалов Всегда пойти готовы в бой, и зал под небом полевой Для нас важнее всех гламурных кинозалов Пусть фестивали для других, дорожки красные для них А нам привычнее дороги полигонов и чтобы снять свой репортаж, пройдем на бордаж военно ТВ телекомпания в погонах. Пусть отдыхает Голливуд, им подавай гламур уюда, нам морозы и ной под А это в норме, под от танков, уши гром Потаку с камерой идем на поле боя Телевидение в форме. Да нам омороз, лесной, в Это в норме Подгрега танка, пуши гром, в атаку с камерой идем на поле боя Телевидение в форме Подгрега танка, пуши гром, в атаку с камерой идем на поле боя Телевидение в форме Телевидение в форме Телевидение в форме Не сбился. К следующему году будет специально тренироваться в следующем году 30 лет телекомпании Воен-ТВ, Министерства Обороны Республики Беларусь. У нас будет много всяких мероприятий. Конечно, заставят ее петь. Но судьба, конечно, военного журналиста — это дороги военного тележурналиста или просто любого. Дальше тоже еще из любимых песен. И были да, то. Сапогами, степями, полями А кругом бушует пламя Да пули свистят Грянет, ворон кружит, Твой дружок в бурьяне неживой лежит. А дорога дальше мчится, пылится, клубится, Другом земля дымится, чужая земля. Эх, дороги, пыль до туман. Холода, тревоги, да степной бурья. Край засновы сон. Встает У крыльца родного Мать сыночка ждет И бескрайними путями Степями, полями Все глядят во вслед за нами Родные глаза Эх раки были до туман, холода, тревоги до да степной бури, снегли, ветер. Вспомним друзья. Нам дороги эти позабыть нельзя. Ну, прежде чем мы отправимся на перекур, премьера новая песня. С ней такая история связана непростая, но это не совсем моя песня, вернее, не совсем мои стихи. Я давно переписываюсь с замечательным человеком, это генерал-майор авиации уже в отставке, Геннадий, Константин, Геннадий Петрович Кочергин. Он командовал дивизией военно-транспортной авиации, по-моему, крайняя должность. Три боевых ордена, это Афганистан весь и так далее. Он пишет замечательные стихи. На них пишут песни. Кто увлекается творчеством Вадима Захарова. Там есть песня Летная куртка на стихи Геннадия Петровича. Он мне писал, присылал свои стихи говорит, может быть, у вас все-таки возникнут какие-то мысли. Написать какую-то песню. У меня вообще очень редкая история, чтобы я на чужие стихи писал песни. И здесь я ну, читал. И вот одно небольшое стихотворение, небольшое, которое он мне прислал два года назад. Вот оно мне как-то запало. И вот, ну, не выходило из головы. Вот я его периодически читал. Надо сказать, что он очень деликатный человек, ему уже под 80. Он мне никогда не спрашивал, он поздравляет там с праздниками, пишет какие-то, я его тоже поздравляю, вот. Ну, в отличие от всяких историй, когда спрашивают, не, не, не написал я эту песню, вот, тут не было такого. И вот в апреле, ну буквально, то есть в прошлом месяце, я что-то вот смотрю на стихотворение, оно называется «Воздушный бой». Небольшое, ну вот оно вот какие-то фразы такие, которые мне близки. Я понимаю, ну, для песни как бы, ну, не, немного. Думаю, а вот это бы пошло для припева. Раз-раз как-то, еще добавил там четыре строчки. Наверное, вот припев будет. А потом еще, еще, еще. У меня песни-то длинные. И, в общем, короче, я там настрочил, что-то поменял и добавил еще два раза по три. Вот, но это песня на стихи Геннадия Карчергина и Николая Анисимова, скажем так, ну и моя музыка. Я, конечно, ему отправил, говорю, на ваше командирское решение. Я тут так вольно поступил с вашими стихами. И ну, он дал добро и сказал, что это все очень здорово. Здесь еще такая сакральная вещь произошла. Я закончил именно ну, работу над текстом 26 апреля. Как ну, просто дата когда-то Ну, чернобыльская дата, ладно. И тут как-то случайно глянул там, не знаю, в календарь или куда в интернет. Оказывается, это вот именно в этот день сто лет исполнилось бы Сергею Макарычу Крамаренко, Герою Советского Союза, одному из самых лучших реактивных асов мира, который два десятка самолетов сбил в небе 38-й параллели во время Корейской войны. Мы ну, я могу даже сказать, что дружили с Сергеем Макарычем. Я у него брал огромное интервью. году В 2014 по-моему. Трехчасовое. Мы делали программу о годовщине, ну, юбилея, начало войны в Корее. 2015 год. То есть, 65 лет. Интервью просто, ну, для меня оно было потрясающе. Там где-то почти половина он рассказывал о Великой Отечественной войне. Он-то... Воевал там еще, и с Кожедубом был ведомым у Кожедуба некоторое время. И дружил до самой смерти Ивана Никитича, как он говорил, я бы не генералом, майором ушел на пенсию, а повыше, если бы с Ваней не дружил, он мне, иди, иди ко мне, значит, в мои структуры. Ну, неважно, вот, но просто вот... Те истории, которые он рассказывал про Великую Отечественную войну, они в программу не вошли, но у меня это интервью есть. И я все-таки, вот думаю, когда-то я... У меня вот таких три интервьюшки, которые полностью, я считаю, надо выдавать на экран. Это вот Сергей Макарович Крамаренко, это Лев Щукин тоже, уже покойный, который тоже герой Советского Союза, и тоже воевал в Корее. Мы брали это интервью в Беларуси, он жил в Минске. И интервью Марину Лаврентьевну Попович. Кстати, сестра сегодня, Валентина Лаврентьевна, здесь сидит. Спасибо, что пришли, Валентина Лаврентьевна. Очень, Марина, дорогая для меня. Да вот, видите, я отвлекаюсь от всяких. Вот, ну, Я люблю поговорить. И все-таки я тоже, ну вот, я очень рад, что она пришла сегодня сюда. Потому что мы действительно очень близко дружили. А, ну, возвращаясь к Крамаренко, вот те... Моменты, которые он рассказывал про Великую Отечественную войну, которые не вошли в программу, как его сбили, он горел, причем сгорел очень капитально, и, ну если я сейчас начну рассказывать, это будет очень долго, но его спасли немцы, лекарствами новыми на нем проэкспериментировали, у него рот там был заклеен от ожогов, вот там, это очень драматичная история, и потом наши освободили, но он в плену был. И вот я вернусь к тому, что песня закончена была именно в день столетия Сергея Макарыча. Он умер на 97-м году жизни, он прожил долгую-долгую жизнь. Об этом можно, можно долго говорить, ладно. Но песня так и называется, как то стихотворение Геннадия Петровича Корчергена, которое немножко добавил, «Воздушный бой». Купол голубой, как слеза девушки прозрачен Как ни крути воздушный бой В своей природе однозначен Прицел, открытие огня Упор, стремительная атака И время жизни для меня В остатке литров собака. Я словно бьюсь в последний раз за гранью страха и азарта Зависит жизнь моя сейчас от воли Божьей и от фарта Не жду, когда огонь сразит Я нападаю, защищаюсь, мне старость точно не грозит В этом я не сомневаюсь Иду в банк на разворот, переворот, Петлю рисую, туплетом вью, куда-то в лед. Я понимаю, чем рискую кошетку жмов врагов клиня, деревья близятся верхушки, и время жизни для меня равно число Патронов в пушке.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 Пиковые и трев, пестря, пубное и черви, но на бортах все карты блев. Я в небе джокер я бью первых, пусть скажет, кто-то не игрок. Играю честно, я по-русски, мне жизни ограничен, срок числом предельной перегрузки.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 И Тома хороший друг, и два с крестами тоже сбиты, И стал до более тесным круг, в котором я и миссер ты. Теперь летаю лишь во сне, виски давно укрылись снегом, И годы жизни стали мне числом друзей, ушедших в небо. Судьбой подарены года И не моя, на то заслуга Ведь жизнь зависела всегда От воли Божьей И от друга Горел не раз, был ранен Сбрец, каким-то чудом Возвращался, я знал, что Старости не грозит И даже в том Не сомневался Я верил Старость не грозит Она еще Геннадий Кошергин. Спасибо. Ну вот, Валентина Лаврина Терна Спасибо большое. Дорогие мои, но ну, диски там продаются, хотя, думаю, что у всех есть. Билеты уже, наверное, продаются тоже. <связывая> С традиционным концертом на мой день рождения были проблемы, или возможные проблемы, но я решил их одним махом. Просто в этом году, 20, у меня день рождения 26 июля, оно совпадает с проведением московского аэрокосмического салона, который все-таки должен пройти. Это Макс. И ну, я принял волевое командирское решение, что я оттуда уеду на тот день. В Питере не буду давать концерт, потому что ну, нереально съездить еще успеть туда. А 26 июля все-таки концерт будет здесь. Ну, если придете, конечно же, буду рады. Здесь. Перемонт.